И, мам, если ну, у тебя есть металлическая палка, ну сильная, ты просто говоришь, эй, принеси, ну, например, еду, принеси uh -huh. еду. Uh -huh. и, если у него есть больное место, говоришь, эй, я сейчас удалю по больному месту. И он выполняет твои услуги. Ага. Uh -huh. Это правильно? Uh -huh. Выполняются все услуги? Ага. Uh -huh. Это волшебная палка что ли? Да, таких хватит. Ты них мой. А тут побольше.